Я yeah, yeah. всем здоров, с вами -Wild Play, с вами сегодня Конч и, и дебил, и сегодня мы поиграем в, в Hero of the Storm. Мы uh, же тут не запишем, uh, правда? Нет. <laughs> в, общем, <laughs> мы, в, в общем, мы начинаем. <laughs> ну, в <ладно>. общем... <laughs> конч. Короче, <смех> да, больше на дебила похож. <смех> <смех> я, короче, твои волосы только что еще срезал. Короче, в чем смысл? Я вообще немножко почти, я, я рак, короче, в это. А вот этот человек говорит, что он не рак, поэтому он конч. А я дебил, потому что я рак. А еще, <смех> еще у меня очень громко в микрофоне, ну, в наушниках игра, а у вас она должна быть сильно тише и поэтому сейчас будет жесть Сосо... Тьфу... Сос... Тьфу Соня! Это Даниил! Короче... О, тёска! Подойди, поздоровайся! Прям тёска, да, подойду поздоровайся в Anvizia, а потом еще в Anvizia там кое-что еще сделают, кроме поздороваясь Не как только увидишь Соню, завидеть не здороваться Да, да она страшненькая, что там Да ты чё? Это же воин из Диабла Да, понятно Ладно, я, я, я пойду по нижней. Вы победите противника. Что, что, -то, что, -то, что -то там по головке? Что? А что там там про головку сказала? Или меня о. послышалось? Что-то там головки и победите противника. А, соберите по головке, пожалуйста. Да, головки. Ой, ой, Подождите, я не хотела изнизу выходить. О, соня. сука! Сюда иди! Ничего, что, я попал? Вот черт. Сюда. Блин, у них есть медик. Ладно, сейчас я его. Сейчас я просто устрою ему атата. Да, ну, давай. давай, все, я, я, я, я медику от а устроил. Где головки? Ты головки на месте. Ребят, смотри, видишь, какая джайна. Ух ты, какая аппетитная джайна. Хочешь ее убить? Да, какая аппетитная джайна. Не, вообще джайна, джайна, джайна, джайна вообще симпотная, поэтому к ней можно сходить. Вообще-то джайна симпотная. Не можно сходить. Не, ну не так же, в ну, ну ты ж, блин, вообще пикап мастер. Ты ее убил, что ли? Нет, блин, я обосрался. Ты где, душа моя? Так ты же ее продал. Джайна, солнышко, ты где? О, я, я, я нашел ее! Я нашел ее! На. Ну, <свят> <Да. свят> да, ты, ты меня абсолютно правильно понял. <свят> ты меня абсолютно правильно понял, да, да да Какую-то себе, если так, агрессивную бабу нашел. А, мы ведь просто хотели поздороваться. Да, я какую-то агрессивную займу нашел. Ну ладно. Это не то, это не Пой это. Нахуй О, Кедик, Кведи, Квидик, я, кляк. Я сейчас башню уйдет. Медик, я, я твою мать чкину водил. Ой, ой, ой, ай, ай, ай, ай, Вот это тупо, вот это было очень тупо. Я на самом деле... На самом деле вы ничего не видели, я уже почти родился. Ну, давай, оцепенение. па Оцепене ему полностью. Да его полностью. Так, все, я пошел. Сейчас, подожди, подожди, я уже еду, я уже еду. О, да-нет, да-нет, да Хочешь огрести? Да не меня, не надо меня огревать. Сам с собой разговариваю, человек. Вообще же. Мы где-то калитку сломали на их базу или нет? А, вот, все, мы здесь сломали калитку. Нет, калитку не сломали. Так. сломали. Сломали, сломали одну калитку. А вторую калитку сломали хоть где-то? Нет, не сломали Блин, это беда. О, медик, медик, медик, медик, иди сюда. Хочешь орести? Не-не-не-не, он в калитку прошел, а я в калитку их пройти не могу. Родство! Не, ну все это такое, что это, что, что, что, что, что, блин, что это наглость просто. Пойду О -о -о, лучше, Кравская. У тебя нет шансов. Она от меня убегает. Обходи, Солнышко! Да ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, фу, -фу, -фу. Обойди, обойди, с другой стороны, обойди. Давай, давай, давай, Хорош, хороший, хороший, хороший, хороший, хороший. Хорош. Начался процесс размещаться. Так стой, ты ее пробежал, -про -про -про я. Она Серьезно? Внизу, Серьезно? А? Нет, с другой стороны. Вот-вот и Ну иди сюда. Я давай, дружись. Сейчас она начнет пилотку собирать, и ты ее. Начало ошибки дай. Кого А? так давай, завершено. Выиграл... Давай, сделай ей сюрприз. Э, что это за дядя? Это что ее хахаль? А я не не да ладно! Я не понял, это что ее хахаль? Что это было? Подождите, это было не смешно. Я ее хахал, я знаю. Пожалуйста, я спокойный. Что это было? Что это было? Я не понял. Это меня так ошалило сильно. Так, ну иди сюда, сейчас я кого-то добиваю, я буду кого-то добивать, я буду добивать. Ну, Джайном тут нам надоело, ну что это такое. Ой, я е ⁇ почти завелил. Алиса, ты е ⁇ хелем смотри, сейчас я е ⁇ хелем там бед ⁇ шь. вот я столько же ей оставил, что это за подстава. Я тоже есть только оставил. Là, блин, это, это station, -то. Но да блин, ну это эта поставка какая-то. Надо ее найти. Да-да. Я, я пошел. Джайна услышит. Джайна придет. Джайна на меня, не принял. Не, не Джайна на меня, я Джайна. Подождите, это не другое. Это другая сказка. Золото, это где? О, о, о, о, о, медик, медик, медик, медик, медик, медик, медик, медик, медик, медик, медик, медик, медик, медик, медик, медик, медик, медик, медик, медик, Ой, что ты сделал? Что ты сделал, брачок? Что делать с этим медиком? О! Нет, это своя! О, вот Джайна, Джан, Джайна, Джайна, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ой, там ну бомбу ну все, все, все, Изи, я, я просто, я, я укротил ее. На. Ладно, мне надо что-то делать. Убей у них калитку, мне нужно убить их калитку. Срочно убить у них калитку. Да, кажется, я кого-то убил. Да, я убил медика снова. Ой-ой-ой, пойди, тут головку запускают. Да, ну, вот это весело. Да, холовка это хорошо. Головка это определенно круто подожди я это я это, это это это у меня было столько хп блин это, это тупо ну ладно я, я это я пошел по, по, по, по у на его базу они опять головку запускают где соня я не понял где моя соня а подожди я только Да, я Ба! понял. Я, я понял, что здесь вы запикиваниматов, за но в общем вот он, Данил. Я просто искал Соня, а, а, а потом понял, что Данил это есть Соня, и что это. Ой, да. подожди, давай договоримся. Ну мы же тезки, давай договоримся. Да подожди, все нормально. Да, братан! Ну все хорошо. Хорошо. <соцентреская> а... а, не, я в инвиз ушел. Так, а может, мне кто-то, пожалуйста, полечить, а? Нет, спасибо. <соцентреская> не, ну что это такое вообще? Можно <соцентреская> мне. <соцентреская> <соцентреская> <соцентреская> Можно мне таблеточку, что ли? Первый, дело я на тебя. О, головки, где головки? Все боеголовки собраны. О, головки собраны. Так, тут какая-то... О, попить! Срочно дайте мне попить это зеленые штуки. Это же, наверное, скверно, скверно. О, хорошо пошло. Он у меня уже плечи зелеными сносятся, а он уже меч... Ой, что это за дядя? Что это за дядя? Что это за дядя? Что это за дядя? Дядя, интервью оставь. Ой, интервью, смысле я вот запрыгнул, скажем. Так, подожди. Какое улучшение? вы что? Где не Где, блин, ой, кончилось, все кончилось, все пропало. Все пропало. Так, я пойду зарововать. О, поищи тут джайна. тут джайна есть, тут джайна есть. Я, я иду, я иду, золото, подожди, здесь, тут почти. Нет, нет, здесь, здесь, я здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, где, ты где, где, где, где, где, где, В раз, давай, пока меня не убили. Почти ну прожили. давай, ну давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, что же делать. Ах, да, бах. О, ГГ тут вылетел, чувак, ЗГ. Ну, да, что-то такое. Что-то примерно такое. Ну, вот, почти такое. Зато, зато очень красивая анимация поражения. О, хорош. Он просто был, он просто был слишком нервным, этот Данил, поэтому... Ну ладно. ладно. Ну да, ну ладно. Ну, ну так вот и здоровый, если светишь. Да. Короче, что-то такое. Все, спасибо, походу, за просмотр. Мы тут немножко катку просрали. Ну а то такое. То глав не главная катка в жизни. Просто главное, чтобы повеселились от а души. Джайну пару раз это. Да, в общем, это мы уже будем обсуждать без вас. А вообще спасибо за просмотр, там, лайки, э -э -э, лукасы в, в комментариях. Э -э, пока.